Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать 3D-узор колоски с рельефными столбиками. Рисунок похож на вязание спицами. Колоски утоплены в ячейках, сформированных за счет рельефных столбиков. С обратной стороны колоски выпуклые, а столбики образуют вот такие полосочки. Давайте приступать. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 10 плюс 3 петли. Цепочка готова. Первый ряд. Придерживаем крайнюю петлю пальцем и набираем 3 петли подъема. Ту, которую держим, пропускаем, а в следующую вяжем столбик с одним накидом. В две следующих петельки свяжем по одному столбику с одним накидом. Мы связали 3 петли подъема и 3 столбика 2 воздушных в цепочке 2 петли пропускаем и в третью вяжем столбик без накида 2 воздушных 2 пропускаем Третью столбик с одним накидом в следующие две петли по одному столбику с накидом. Мы связали три столбика теперь набираем 2 воздушных и в ту же петлю основания вяжем еще один столбик то есть третий и четвертый столбики в одну петлю а между ними две воздушных в следующие две петли по одному столбику с накидом Вот это основной элемент первого ряда 6 столбиков вяжем переход 2 воздушных 2 пропускаем столбик без накида в третью 2 воздушных 2 пропускаем столбик с накидом в третью Еще два столбика. Две воздушных. Четвертый столбик в ту же петлю, что и третий. И еще два столбика. Основные элементы ряда 6 столбиков и бабочка перехода. В конце ряда связаны последние 6 столбиков, 2 воздушных, столбик без накида и 2 воздушных. Отступаем 2 петли и вяжем 3 столбика с одним накидом в 3 следующих петли. Одна воздушная и столбик без накида в последнюю петлю цепочки. Разворачиваем вязание, приступаем ко второму ряду. Вот это столбик без накида предыдущего ряда. Набираем одну воздушную. И в этот столбик вяжем столбик без накида. Под воздушную петельку второй столбик без накида. После них две воздушных. И приступаем к вязанию рельефных столбиков. Вот у нас есть три столбика предыдущего ряда. Все четные ряды в этом вязании изнаночные. Если крючочек на схеме смотрит вправо, значит крючок будем заводить сзади столбиков. Вот таким образом. Заводим крючок за первый столбик. Подхватываем рабочую нить. Вытягиваем и вяжем столбик с одним накидом. Накид. Заводим крючок сзади за второй из трех столбиков. Вытягиваем нить, вяжем столбик с накидом. И также последний третий столбик, заводим сзади крючок, провязываем столбик. Вот что должно получиться. Вот три петельки, которые опоясывают наши столбики с изнаночной стороны. Продолжаем. Над бабочкой свяжем две воздушных петли перехода. Следующие три столбика обвязываем также, заводя крючок сзади. Первый. Второй. Здесь между столбиками свяжем бабочку. Две воздушных. Столбик без накида между третьим и четвертым столбиками. И еще две воздушных. Следующие три столбика обвязываем сзади. Вот эти опоясывающие петельки с изнаночной стороны. Дальше идет бабочка перехода. Над ней вяжем 2 воздушных. И обвязываем основной элемент, как и предыдущий. В конце второго ряда связан последний полный элемент из шести столбиков. Над бабочкой 2 воздушных. Теперь вяжем последние три столбика, заводя крючок сзади. После них 2 воздушных. Под первую воздушную петельку столбик без накида. Во вторую петлю подъема второй столбик без накида. Каждый ряд заканчивается так же, как и начинался. Разворачиваем вязание, начинаем третий ряд. Три петли подъема. В конце предыдущего ряда у нас были два столбика и перед ними две воздушных. Под воздушные петельки свяжем попкорн из трех столбиков. Для этого первый столбик не довязываем до конца. Второй столбик не довязываем до конца. И третий столбик не довязываем. На крючке должны получиться 4 петли. Связываем их вместе и фиксируем. Из таких элементов будут состоять наши колоски. После попкорна набираем воздушную и приступаем к вязанию рельефных столбиков. Сначала провяжем вот эти три столбика. Ряд у нас нечетный, вяжем по лицевой стороне. На схеме крючочки смотрят влево, поэтому крючок будем заводить с передней стороны столбиков. Накид, заводим крючок под первый столбик, Вытягиваем нить и вяжем столбик с накидом. За второй столбик спереди. И за третий столбик спереди. Вот они наши рельефные столбики на лице. Петли перехода пропускаем и следующие три столбика провяжем точно так же лицевыми столбиками. Первый. Второй. Приступаем к вязанию первого колоска. Одна воздушная. В предыдущем ряду мы вязали бабочку 2 воздушных столбик без накида и 2 воздушных. Вот в этот столбик без накида свяжем первый попкорн из трех столбиков. Каждый из них мы не довязываем до конца. Связываем вместе 4 петли и фиксируем. Набираем 2 воздушных. И в тот же столбик без накида предыдущего ряда вяжем второй попкорн. Это первый ряд первого колоска. Одна воздушная и вяжем 6 лицевых рельефных столбиков. Мы подошли к бабочке значит в столбик без накида вяжем первый ряд следующего колоска 1 воздушная первый попкорн в столбик без накида Две воздушных, второй попкорн в тот же столбик. Одна воздушная. Дальше шесть лицевых рельефных столбиков. В конце ряда, когда связан основной элемент с последним колоском, вяжем 3 лицевых столбика над тремя последними столбиками. Одна воздушная. Под воздушные петли предыдущего ряда свяжем один попкорн. Одна воздушная и столбик без накида в крайний столбик без накида. Четвертый ряд. Три воздушных петли подъема. Попкорн под воздушную петельку предыдущего ряда. Одна воздушная. Это четный ряд, поэтому вяжем изнаночные столбики над шестью столбиками предыдущего ряда. Заводим крючок сзади каждого столбика. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый? Шестой. Одна воздушная. Сейчас попкорн вяжем под две воздушных петли между попкорнами предыдущего ряда. Две воздушных. И второй попкорн сюда же. Одна воздушная. Дальше шесть изнаночных столбиков, то есть крючок заводим сзади. Воздушная и второй ряд колоска. Первый попкорн. Две воздушных. Второй попкорн. Одна воздушная. Дальше 6 изнаночных столбиков. В конце ряда после 6 столбиков одна воздушная. И вяжем попкорн под третью воздушную петлю подъема в конце ряда. 1 воздушная и столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема. Пятый ряд. Три воздушных. Попкорн под воздушную предыдущего ряда. Это уже третий ряд колосков. Одна воздушная. Над шестью столбиками вяжем шесть лицевых рельефных столбиков, то есть заводим крючок спереди. Дальше колосок по обычной схеме. Воздушная. Попкорн под две воздушных между попкорнами предыдущего ряда. Две воздушных. Второй попкорн сюда же воздушная и снова шесть лицевых столбиков. Затем вяжется следующий колосок. В конце ряда после 6 столбиков 1 воздушная. Попкорн под третью воздушную петлю подъема. Воздушная и столбик без накида во вторую петлю подъема. Шестой ряд. Три воздушных. Попкорн под воздушную петлю предыдущего ряда. Одна воздушная. Шесть изнаночных столбиков. То есть крючок заводим сзади каждого столбика. Теперь вяжем последний четвертый ряд колосков. Одна воздушная, попкорн, две воздушных, попкорн, Одна воздушная. В конце ряда, когда связаны последние 6 столбиков, мы набираем одну воздушную. Вяжем попкорн под третью воздушную петлю подъема. Одна воздушная. Столбик без накида во вторую петлю подъема. На этом этапе мы связали полный колосок, состоящий из четырех рядов попкорнов. Седьмой ряд. Одна воздушная. Столбик без накида в столбик без накида предыдущего ряда. Второй столбик без накида под воздушную. Две воздушных. И вяжем 6 лицевых столбиков подряд, то есть крючок заводим спереди. Теперь над колоском свяжем бабочку. Две воздушных. Столбик без накида между попкорнами. Две воздушных. Снова шесть лицевых столбиков. Бабочка над следующим колоском. 2 воздушных, столбик без накида, 2 воздушных. И дальше эти элементы чередуются. На этом этапе уже заметно, что колоски утопают, а рельефные столбики выходят на первый план. В конце седьмого ряда, после шести столбиков, набираем две воздушных. Вот у нас есть три петельки подъема. Один столбик без накида вяжем в третью петлю. А второй столбик без накида во вторую. Восьмой ряд. Три петли подъема. Над тремя ближайшими столбиками вяжем три изнаночных столбика. Крючок заводим сзади. Теперь свяжем бабочку. Две воздушных. Столбик без накида между третьим и четвертым столбиками. Две воздушных. Провяжем оставшиеся три столбика изнаночными рельефными столбиками. Этот столбик без накида, который мы сейчас связали, необходим нам, чтобы начать в следующем ряду вязать колоски. Они смещены по отношению к предыдущим в шахматном порядке. Две воздушных петли перехода над бабочкой предыдущего ряда. И также провязываем следующий элемент. 3 изнаночных столбика. 2 воздушных, столбик без накида между третьим и четвертым столбиками, 2 воздушных, 3 изнаночных столбика. Две петли перехода и так до конца ряда. В конце ряда, когда связан последний элемент из шести столбиков, вяжем столбик без накида в крайний столбик без накида предыдущего ряда. Девятый ряд. Две петли подъема, три лицевых столбика над тремя столбиками, Отсюда начинаем вязать первый ряд новых колосков. Одна воздушная, первый попкорн в столбик без накида, Две воздушных, второй попкорн в столбик без накида, одна воздушная. 6 рельефных лицевых столбиков, 3 над тремя с правой стороны предыдущих колосков, И три с левой стороны от колосков. Между ними ничего больше не вяжем. И так до конца ряда. В столбик без накида вяжется новый ряд колосков, а между колосками по 6 рельефных лицевых столбиков с накидом. После крайнего элемента ряда вяжем столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема. Десятый ряд. Две воздушных петли подъема, над тремя столбиками 3 изнаночных столбика, крючок заводим сзади. Вяжем колосок. Воздушная. Попкорн. Две воздушных. Попкорн. 1 воздушная, 6 изнаночных столбиков. В конце ряда, когда связан последний элемент, свяжем столбик без накида во вторую петлю подъема предыдущего ряда. Одиннадцатый ряд. 2 воздушных петли подъема, 3 лицевых рельефных столбика над тремя, Колосок по обычной схеме. Шесть лицевых столбиков. Крайний элемент ряда связан. Вяжем столбик без накида во вторую петлю подъема предыдущего ряда. Двенадцатый ряд. Две воздушных петли подъема. Три изнаночных столбика. Колосок. 6 изнаночных столбиков, и так чередуем до конца ряда. В конце ряда, когда связан последний элемент, свяжем столбик без накида во вторую петлю подъема предыдущего ряда. Переходим к последнему тринадцатому ряду рапорта. Набираем 3 воздушных петли подъема. 3 лицевых рельефных столбика. 2 воздушных столбик без накида между попкорнами 2 воздушных из 6 провязываем 3 столбика 2 воздушных петли и еще 3 столбика. Этот ряд повторяет наш первый ряд, только в нем столбики были обычные, а не рельефные. Две воздушных, столбик без накида над колосками, две воздушных. И схема повторяется. Три столбика, две воздушных и 3 столбика. В конце ряда после крайнего элемента вяжем одну воздушную, И столбик без накида во вторую петлю подъема. Рапорт вязания по вертикали со второго по 13 ряд. Такой 3D узор прекрасно подойдет для свитера или кофточки. Спасибо, что смотрели.